Нажимаю начать запись. Да. Всем привет, с вами как света Пикс, сегодня я расскажу о своей игре. И сегодня не один, не один а с Артемчиком. Да, и не обращайте на мой скин, у меня так-то другой скин, просто. Ну как вам сказать? Скин-то да, у меня другой, Неможе... но. Немножечко! Немножечко. Ну просто с другого аккаунта игра, потому что игра не, не допугает, и просто стирать тебе. Количество питомцев. Но не переживайте, О, а у вас ба таких ба багов ба не будет, если вы последуете моим следующим условиям. Я ссыл по ссылке в описании оставлю ссылку на мою игру. Да босы. Она немножко недоработана иногда бывает. Но не переживайте, все будет окей. Сейчас. А э бабло не берешь? Я вам покажу, как работает система пэтов. Вот тут все шансы, вот это вот все, налала, И вот сюда мы заходим, и это самое новое яйцо, которое я до сих пор обновляю. И сейчас я вам расскажу про баги, которые лучше не совершать. Первое. Никогда не крафтите пэтов из фиолетового яйца, кроме тыковки. Потому что почему-то они не крафтятся и просто делают баг, и у вас становится 0 пэтов из ноля. И да, вы не сможете не экипировать пэтов. Стоп, чё? Ай, мой минус палец. Я, я говорю, не тратьте это, пэтов. Да, и тем более вам не добавят пэта, кроме тыковки. Поэтому только тыковку из этого яйца, иначе у вас получится полный пипец. Ну и можете из этих. А вот из этого только тыковку. Потом... Еще, чтобы не повторить... еще расскажу про один баг с новым пэтом. Вот таким черненьким, который дает 25к кликов. А, у него вот здесь вот шанс 0.25. И вот он. Да, у вас, если вы его экипируете, то у вас появится невидимость. Точнее, просто будет невидимый пэт, я так думал. А оказывается, он спавнится просто вот здесь. Вот сейчас докажу вам... Т ⁇ иди сюда. Ну, Артем, короче, иди сюда. Вот видишь его, да? Mm -hmm. Сейчас я... Он эквип. Он эквип. Ну что, пропал он? Вот, видите, он пропал, mm -hmm. потому что я его экипировал. Экип... Сейчас эквип и эквип. И вот, заново появился. Поэтому все. А вот сейчас не понял прикола. А я понял. Нет, то, что почему-то у меня три из пяти пэтов, хотя я их экипировал. Короче, не суть. Я, видимо, О, что... Что-то накосячился. Кролик Ладно, это чисто рекламный ролик. Сейчас я вам покажу всю игру. Так. Сейчас, секунду, выйду. Все, я вышел. После этого заходим в Roblox. И вот так выглядит моя игра. Вот ее скрины. Так, сейчас я отключу. Вот. И на нее ссылка будет в описании. Поэтому, Там был, как всегда, пиксед. Всем пока-пока.